Асси, асси, асси, асси, асси. Топ-топ-топ-топ. Чё происходит? Бабах. О, привет, что делаешь? Рассказываю стих, под музыку. Я хотел бы писать стихи, от которых кружится голова, и в переломный момент ломаются города, такие стихи, чтоб за ними пошел бы в бой. Не обязательно с другими, обязательно с собой, что рифмы скользили в мыслях других людей, что мир в стихах менялся, и лишь от благих идей. Хочу быть звездой на небе, гореть и давать мечтать. Дайте сил поскорее покинуть мою кровать. Зачем ты это сказал? Не знаю. Так, я пришел сказать, что ведро в опасности. Пойдем. Опять это ведро. Как будто у автора уже на второй серии закончились идеи для сюжета. Боюсь представить, что будет дальше. Эф, да, но пойдем. хо ха -хо, хо Вот ты и попалась, ведро. Не знаю, какая в этом польза летающему рту. Наверное, из-за отсутствия у меня какой-либо прописанной мотивации предполагается, что я просто злой. Но это не важно. Я предлагаю тебе сдать твоего соучастника и тогда я выпущу тебя. Но если он тебя тоже сдаст, то вы оба сядете. Но если вы оба не сдадите никого, то я вас выпущу. Что за бред? Если ты пытаешься смодулировать дилемму о заключенном, то у тебя ничего не получится, потому что второй заключенный находится в метре от меня, и мы можем договориться не сдавать друг друга. Тупой ты. Привет. Ничего я не пытаюсь, я говорю то, что мне написали. Что здесь происходит? Мы размышляем о том, что такое мораль. Мораль – это система сугубо условных правил поведения в обществе основанное на сложившейся парадигме восприятия добра и зла. А что является добром и злом? Невозможно абсолютно определить хорошее и плохое, добро и зло, все зависит от установленных в обществе норм. Добро в обществе, как правило, ассоциируется с Богом, но вдруг Бог на самом деле кровожадный и создал мир, чтобы люди убивали друг друга. Тогда убийство людей это добро, а спасение зло. По-моему хватит уже претенциозности в этой неумелой анимации. Я считаю, что вы должны помочь выйти из этой кривой клетки мне и сраному муху. Согласен. Вы же в анимации, а значит реальность не имеет никаких логических ограничений. Точно. Ха-ха-ха, Рот, ты опять проиграл. Но я ни во что не играл, чтобы проиграть. Хочешь получить губе? Нет. А надо, хрясь. Блин, блин, блин. Также вы меня достали, ребята.